Приступ эпилепсии как оказать первую помощь больному до приезда скорой помощи, как понять, что у человека эпилептический припадок. Обычно это выглядит как беспорядочное подергивание. Больной теряет сознание, у него затрудняется дыхание и синеют губы. Иногда эпилептик может прикусить язык или внутреннюю сторону щек. Во время приступа возможна обильное слюноотделение рвота, самопроизвольное опорожнение кишечника или мочевого пузыря. Как предотвратить приступ? Никак. Но зачастую у больного перед приступом бывает аура, так называемая бесшумная мигрень, когда пациент чувствует тревогу или головную боль. Он может сообщить об этом окружающим. Что нужно будет сделать? Положить больного на кровать или землю. Не тащите его далеко и особо не трогайте, разумеется, если ему не угрожает опасность в виде лестницы или оживленной дороги. Подложите ему под голову что-нибудь мягкое. Не позволяйте больному запрокидывать голову назад. Так у него может запасть язык. Засеките время начала и окончания приступа. Эта информация понадобится лечащему врачу. Уберите потенциально опасные предметы, мебель камни ветки необходимо защитить больного от травм расстегните и расслабьте его тесную одежду чтобы он мог дышать обязательно ли вызывать скорую да особенно если эпилептический приступ произошел впервые у больного могут возникнуть осложнения с которыми справится только врач эпилептик может долго не приходить в себя и травмироваться во время падения что делать не нужно не открывайте насильно рот больному, это может привести к травме зубов, рта, челюсти и языка. Не кладите ничего между зубами, не поливайте больного водой, не делайте искусственное дыхание и не пытайтесь разбудить его после приступа. Не беспокойте пациента и дайте ему время, чтобы восстановиться. Иногда после приступа эпилептик может вести себя неадекватно и даже агрессивно. Вам не нужно на это реагировать. На этом я завершаю свое небольшое видео. Надеюсь, оно было вам полезным. Если понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал.